День святого Валентина Желая в день Валентина В груди твоей адреналина. Пусть пусть чечетку отбивает, Любовь повсюду с ног сбивает, Пусть горят глаза огнем, И не забудь опасен он, Не обождись и думай прежде, С Чем тебе прожить в надежде, чем до старости вертеться, Где подумать, оглядеться. Но жизнь одна, как выбирай, чувства в пропасть не бросай. Любви тебе, не раз влюбиться, Но не спеши, скорее жениться, Лучше деньги выработать, Потом балдеть, в ладоши хлопать, Купить ферраги или мерс, Чтоб не терялся интерес. Так что я желаю чуда И пусть любовь да будет всюду.